Здравствуйте! Здравствуйте. Сегодня 8 сентября 2017 года, канал «Артподготовка», но это не программа, плохие новости, потому что новостей, собственно, у меня нет, я их не, не успел, я не знаю, что происходит, я два дня был, двое суд которого над мира, я знаю, что меня тут всем миром искали, поэтому хотелось бы сказать, что все нормально, мы живые, и все идет по графику. То есть, как положено, но ну, ну, если мы по Ильичу как-то а, пишем а, свою летопись, и вот когда мне говорят, почему ты знал, что надо свалить было там, до третьего числа? Ну, потому что Ильич свалил 4-го, а у него 7-го было, а у нас 5-го, то есть на два дня раньше. Ну и из шалаша лично, если помните, свалил к 10 сентября, и мы знали, что придется из шалаша бежать, ну и как бы нас там, конечно, высветили, и мы То есть, успели выскочить вот в последний момент, когда дверь захлопнулась, так что звук пишут, звук трещит, когда... Ну, это потому что у нас нет микрофона, пока только от камеры микрофон, нет стационарного, сейчас мы не успели установить, потому что по времени как бы и так ничего не успевали. Я прошу прощения за то, что мы не вещали, потому что мы в начале, ну, как вот, еще можно сравнить с Буратино. да, в начале мы добрались до страны дураков, да, причем той, сам, той самой, которая, которая написана в Буратино, а потом, как положено всем, кто попадает в страну дураков, кто там обязан, как, все, как, как там, цитата, все там, ну, в общем, шалопа, в конце концов попадает в страну дураков, и так и мы попали. А потом, естественно, тюрьма после страны дураков и цик с гвоздями, так что мы... Преодолевая множественные границы, попали в тюрьму, естественно, и провели замечательное время вместе с африканцами. Причем так, в общем-то... Очень экзотично. Вот ночью я разбудил Андрея Диким Криком, потому что меня ужалил паук огромный. Он, я не знаю, ну, то есть кто-то из африканцев в вещах привез этого паука. Он, естественно, меня не опознал, как этого своего и саданул. Я сразу вспомнил по, по этому поводу вспомнил э, фильм. Робинзон Круза, Станислав Гваруш, потому что он тоже, когда там в пятницу поймал паука, и говорит, Гаута. Ночью закричал, он зажег. Он говорит, но вот. ну, Андрей не оценил этого юмора, хотел там бежать, звать всех ментов, чтобы они там вызывали скорую реанимацию, но ну, я сказал, что все будет нормально, я чувствовал, я только сказал, что я стану человеком-пауком теперь, и очень вот, сильная такая эйфория по этому поводу была даже удивительно. сейчас, отматываю назад, думаю на человека, ужалил паук, горит вся рука, а он сидит и прикалывается, возможно, что-то у нее такое было в яде, что вызывает эйфорию. Мы взяли останки этого паука, обязательно их дефицит, я их не убиваю обычно, а тут мы его убили, к сожалению. Так ну, вот, чтобы еще кого-то. Так что я на тут носорог, верблюд, рыба и паук. Так что теперь это защитники а а а арахмидов различных, да, они мне предъявят. Так, мать, ты его весточку оставил, мол, жив здоров и, и ждите. И вот не получилось у нас, потому что все изъяли телефоны, у нас Пьера посадили, причем посадили его, то есть, если нас посадили с африканцами и в, как бы, ну, скорее, в лагерь, да, то его посадили прямо в реальную тюрьму, но потом все, все, все удачно сложилось, да, и — Я могу сказать. — да, да, скажи, конечно, скажи, да. да, скажи, пожалуйста, да, причем я рассказал такую историю, да. что у меня на потолке камеры была кровь, там, да. где мы сидели, да. там тоже была кровь, такое ощущение, что там играли в этого в горы, в горы и там закройли без потолок. — И стены тоже были запрыганы кровью. Как получилось? Я со своей я подошел к пограничнику, рядом со мной были мои товарищи здесь, и пограничнику я сказал, у меня есть друзья, они в таком положении, и сразу задержали меня. видел меня Повыгать, незаконно повыгать и на странице пересекать Франциско Гранису. И сразу задержали меня, облицк, мы фиармарир дешей, мы сняли шнурик, платок, платок и мы сняли вас дирекует три года тюрьмы. Привезли меня перед полицейским, я сказал, что я буду говорить только присуществе своего адвоката. Прошу авоката. И тогда я сказал, это мои друзья, уже, уже давно я знаю их, они мне не платят, это не моя работа, наоборот, это не стоит и время, и некоторые деньги. И я это делаю это ради, ради гуманитарных целей. Потому что я сторонник их есть полицейский зимнадо. И после этого мой адвокат сказал, это будет вас упускать. Полицейский сказал, полицейский, сказал тоже упускать вас. Ну, решим, решит прокурор. Но извините, сейчас это 6 часов. Прокурорам перестали работать, поэтому вы будете спать в турне до утра. я никогда не был в турне в Франции, это было эксперимент, но я очень рад, что у меня есть такой эксперимент, сейчас я могу говорить, я знаю, о чем я говорю. Я в черным из Конго. И у Конголекса есть, я говорю, Конго, И нас есть который в и у нас Поэтому я до потолка, потолка ведет на метров. И как что вы здесь? И оказалось, что на французском jarгоне полицейский это пулы, это корица. И я думал, что скоро мне скорбят за унижение полицейского достоинства. Тогда я исправил, что здесь вырезали птиц. я поняла, что я не имею в виду полицейский. И утром будили меня. <arts> и 9 часов мы повторили то, что мы сказали на каньюне в Висовонье от прокурора. После того они мне дали адрес моих друзей, я пошел туда и я узнал, что все живь до рога, если сейчас все хорошо. Мы уже пили шампанское. Да, мы бежали, что... Приедем, если операция «Увидеть Париж и не умереть» пройдет да. успешно, то мы выпьем бутылку шампанского на четверых, мы ее да. выпили, и всех поздравляем тоже, так скажем, с а, тем, что да. наша а, миссия. Да, миссия не закончена, что мы так, я, честно говоря, не рассчитывал, что если мы попадем в тюрьму, что мы выберемся так быстро». Я, честно говоря, когда нам сказали, что придется посидеть, настроение было совсем другим. Вдруг раз все изменилось, так что благодарим Пьеру, благодарим всем, кто за нас заступился. Это очень хорошо. Добро продолжается. Когда Франция была оккупирована немцами, другое он каждый день из Лондона. А сейчас пока Россия укреплена Путин и его Бандой, подготовка будет вешать из Парижа. Не знаю, я думаю, что и как раз когда передачи другая начинала, пам-пам-пам, пам-пам-пам, и это на морской, языке музыке, это буква В. Это вы меня стоит да, будет, будет, да. за да. Так что, ну, что можно сказать? Теперь можем действовать более открыто, потому что вышли из шалаша. И Вова нас здесь не достанет, конечно, и нас интересует Прибалтика, нас интересует Польша, нас интересует Белоруссия. То есть помимо России, везде у нас должны быть штаб-квартиры, и в общем-то с понедельника мы активно этим займемся. Мальц пьяный говорит, мальц выпил вот прям грамот, меньше полстакана шампанского. Ну, может может это, это, это, это некое состояние эйфории. Это символизм. Пишут, не надо говорить ничего. Да, мы ничего особого не говорим. То есть все, что нужно вам сказать, мы сказали. Так что, что еще, Андрюш, хотел ты что-то еще сказать, рассказ, рассказать про наше путешествие. Конечно, уникальный опыт. Я клянусь, если вот. Кто-то думает, что такие вещи. Причем вот здесь написали, что Мальцев э, стал лучше выглядеть. Да, вот каждая оксидка в тюрьме а лучше, да. И, ну, интересно, в тайской или вьетнамской какой-нибудь в тюрьме. Я буду лучше выглядеть или нет. Да, помимо того, что потолки и стены были сильно измазаны кровью. Мне очень понравилось изучать надписи так называемую наскальную живопись на стенах и двери этой камеры, и я на, обнаружил там одно наше, так э, сказать, исконное, так уже традиционное слово, на, э, пи, как, э, сказать, э, звук, звук. Э, формулы, но называется он, заканчивался он на С. Вот. А, а среди этих слов еще очень много было обозначений разных республик или государств. Это была Албания, это было даже э, Бразилия. И я так понимаю, что Франция принимает достаточно много товарищей из разных, mm. разных совершенно государств. Поэтому э, национальность... Да, и я хочу, в пользуясь случаем, передать привет нашим друзьям, которые все это время предупреждали нас об опасностях и были нам очень хорошими, так сказать, маяками. И мы эти опасности успешно обходили, хотя мы знаем, нам ставили столько капканов, и мы в эти капканы должны были попасть. Но, ну, как бы нашим оппонентам средний палец, конечно, показываем. Нифига у вас ничего не получилось, хотя они были на 100% уверены, уже доложили, что практически нас взяли. Но, ребят, ну бывает. Вот такая вот помашка у вас получилась. Когда будет эфир из Кремля? Ну, надеемся, что 6-го ноября, то есть осталось -то 57 дней, в общем-то тащи мальцев делается ну да, в тюрьме особо сильно не, не кормят, но честно в смысле не питаешься, но честно говоря, в этой тюрьме кормили как на убой, причем что меня, меня очень сильно подкупило, что все, кто а, там работает, охраняет все, в общем-то, полицейские службы они питаются тем же самым там единый паек для всех что для тех кто там сидит что для тех кто там работает поэтому это в общем то ну, так сказать очень очень серьезный вариант я думал что в московской тюрьме неплохо кормят ну так относительно но ну, здесь как на убой просто я понимаю почему люди стремятся попасть в какую то западную тюрьму так ну давай наверное Андрюш, донаты ответим да и какие-то вопросы возникнут, как-то быстро заканчивать. Не хочется людей разочаровывать. Так, что-то ага, зависло. Так. И я прошу, не забывайте о наших сидельцах, о тех, кто сейчас, в общем-то, кому... Кому не удалось вырваться по разным причинам. Кто-то, может быть, не хотел вырываться, как Марк Гальперин, да, кто сознательно пошел на это, или как Демушкин. Да, ну, кто-то просто не думал, что а, власть дойдет до такой степени а, безумства и злобства, как Алексей Политиков. Его не за что был совершенно сажать, его посадили, да. Кто-то чувствует себя героем, и это очень хорошо, как Стас Зимовец, и поддержите героя нашего Станислава Зимовца. Кто-то сейчас остался вообще в одиночестве, фактически, фактически как Рамзес и Рамзеса надо тоже поддержать. Поэтому поддержите всех наших сейчас, и Россимов поддержите, Искакова. Я даже не знал до последнего момента, что его посадили. Это очень важно для них, потому что когда человек находится в изоляции и не чувствует э, обратной связи с внешним миром, с теми, с, с кем он был поставлен вместе и занимался борьбой, Ему намного тяжелее. И когда он получает хоть какую-то весточку, и даже в электронном формате от вас, для него это очень сильная поддержка. Поэтому все координаты, все есть ссылки на возможность в электронном виде послать письмо. Это в описании под видео. Смотрите на сайте Росузник.ru Mm -hmm. И там вы сможете найти координаты каждого. Ссылку сделать в описании или в Твиттере. Сделаю в Твиттере, наверное, ссылку именно на Росузник, чтобы люди могли ретвитить это. Да. Виталий из Балашихи переживал, пишет честно, очень. Вообще не зашкаливает на переезды. Спасибо. Если честно, мы тоже очень переживали, особенно когда нам кандалы сложнее одевать. я сказал, что ну, когда я сижу в путинской тюрьме, я чувствую себя героем. А когда в здешней, я чувствую себя дураком. Очень не хотелось чувствовать себя дураком и сидеть в здешней тюрьме, не совершив никакого преступления. Кирилл на нормальный микрофон. Спасибо, Кирилл. Спасибо, да мы просто его подключить не успели, мы старались выйти в эфир как можно быстрее и были убеждены, что микрофон, камера работает нормально. Пенсионер Клинга Вячеслав, спасибо вам за все, что вы делаете, успехов вам, терпения, дай бог вам здоровья на революцию. Отобьемся, я уверен, что отобьемся и 5 11 я думаю, все у нас получится, потому что ну не могут они, как бы это, это судьба, даже, даже пупуки африканские а, не могут нас да, закрыть не берут, да? да, вообще, тем, конечно, вот, представь, бежать через кучу границ, где-то попасть в лагерь какой-то для перемещенных, для беженцев и получить укус африканского паука, это вообще просто, это, вот, это только у Мальцева вот такое может случиться, больше ни у кого. Кот верный и Мариночка на нужды. Слава Богу, живы и здоровы. Спасибо. Спасибо. Евгений, э -э сказка про колобка. Спасибо. <свят> да, да, да. Девочки ушел от бабушки. Бензин наши идеи ваши. Спасибо, Женя, молодец. Спасибо. Мы отзвонимся прямо в ближайшее время. Усыла прикладствует без подписи. Спасибо. Спасибо. Иван 87, спасибо. Михаил, на ваше усмотрение. Спасибо. Огромное спасибо. Кирил да. Винограда на хороший индат в шелаже. Очень хорошо. Кирилл, да, э, да это э, Марсельеза, Марсель всем крепкого здоровья, мужества, ребята, донатели во вторник на рифкоины 500 рублей, но пока они не зачислили, спасибо за все. Зачислим, обязательно Андрей решит вопрос, так что Марсельеза, алё, фан прислал помощь, спасибо большое. Василий Приморский, Край, э, Лесозаводск. На святое дело, держитесь. Ветх, э, а э, веду, веду... Веду... очень хорошо. И еще раз усы, лапы хвост, спасибо. спасибо. Восток. Вячеслав, хочу поднять свою... Э, э, э, Разбит, разбитую, забытую деревню, очень будет нужна его, его, ваша, важна и важна ваша поддержка. Из-за того, что все уничтожено, приходится жить в городе. Елена, причем с Дальнего Востока, это, это очень близко. То есть, деревня сейчас ну, будет идти, если мы ничего не поменяем, будет идти только вниз и когда-то получится такая ситуация, что там останутся только китайцы и Саша Вор, и все. Поэтому нам нужно менять сейчас немедленно, чтобы, ну, как бы, наша деревня была наша, а не китайская. Ну, наверное. Я ничего против не имею китайцев, если так. Ну, я против того, чтобы мы как-то вот так расточительно относились к тому, что нам оставили предки. Наверное, как-то нужно быть трачительным хозяевом. У нас еще, я надеюсь, будут и дети, и внуки, и правнуки, и все будет хорошо. Так что давайте будем жить правильно и правильно. Кот верный, Маринечка. Друзья, привет. Причесывать Вову? Позвольте, на... Позвольте нам, мы профессионалы. Мы найдем, что причесать. Спасибо. <соспорожный> <соспорожный> Пробный Витя Букинкин. Спасибо, Витя. Мост Шварценегер, Слава. Я сравниваю Путина с Иродом, и кончит он как Ирод, как вы думаете? Я уверен, и я тоже сравниваю неоднократно, очень даже на «Эхо Москвы», если вы помните, сравнивал Путина с Иродом, такое избиение младенцев, помнишь, что есть такие вот, это не только у меня, это классическая формулировка, Тимофей Пушкарев, взять Слава, вы не глупый человек, ведь наверняка видите, что Фейгин заигрался по отношению к Шарю, Может, стоит остановить человека, потому что ваш соратник ведь позорится. А я не знаю насчет Фейгена, соратника и, честно говоря, даже не знаю, о чем идет речь по поводу Шария. Ну, я заинтересовался, обязательно посмотрю, но, правда, я не знаю. Я несколько комментариев каких-то слышал, но, честно говоря, некогда было. В общем-то, Уж ваши этими вопросами заниматься. Никитос, скажите, пожалуйста, я не совсем понимаю, зачем нужны депутаты партии и дума. Если жать эти э, на, природогласия, будет ли они? Или, э, будет э, не они, а народ. Зачислите, пожалуйста, на Рикоина. Никитос, абсолютно согласен. Я тоже этого не понимаю. Три, спо, три раза э, был я депутатом в трех созывах. И честно говоря, не понимаю, чем занимаются депутаты, хотя из моего офиса выходила половина документов Думы Саратской областной. Но я не знаю, чем они занимаются. Они занимаются херней, они абсолютно не нужны. И я всячески это доказываю. Но я могу, так сказать, отмотать назад и вспомнить пятое э, число месяца прошлого года, когда мы с вами вместе проголосовали за восстановление действующей Конституции. Я был, кстати, против именно вот из-за этого, из-за нескольких пунктов, но в большинстве решили так, и я уверен, что если мы проведем референдум, все скажут, что мы хотим восстановить действующую Конституцию, а потом что-то начинать менять. Нам нужна база, поэтому ну давайте с этого и начнем. То есть, чтобы были какие-то базовые принципы. Мы не можем прийти, все отнять, сказать, так, все-все-все, нафиг, нет никаких законов, нет ничего. Это не значит, что мы оставим депутатов в Госдуму, нафиг они нужны. Дума должна быть распущена. Но, блин, мне трудно это говорить, но, наверное, придется проводить выборы. Да, то есть мы будем действовать поступательно, если большинство голосует за то, чтобы действовала нынешняя Конституция, а что мы можем сделать? Установить жесткую диктатуру? Ну, не знаю, как она будет поддержана. Давайте обсуждать, давайте, может быть, когда все сделаем, проведем референдум, как мы хотим. Менять Конституцию, не менять, менять, то на что ее менять, на какую? Я, я согласен, я представлю даже документ, у нас он есть. То есть Конституция будущего фактически, но готов народ ее так вот сразу принять. И мы вообще сами готовы, чтобы сразу ввести прямую демократию. Все-таки это поступательное движение. Честно говоря, прямая демократия тут вот как какая-то такая заветная звезда, да. Но мы, мы понимаем, что к ней какой-то путь. Хотя, может быть, мы устарели как динозавры. Ну, потому что информационный мир гораздо быстрее нас развивается, чем развиваются мои конкретно мозги. Мне 53 года. Может быть, я заблуждаюсь. Поэтому нужно, конечно, обратиться прежде всего к молодежи, им жить. Нам все уже. Как помнишь, Мирон э, Никулинов говорит, вам, нам, э, вам время тлеть, а мне свести. Помнишь, старики-разбойники? Ну, знают правда что-то. Тимофей Пушкарев, Дядя Слава, Высалыч, читаете Чат вам мало донатит Давайте поговорим про подрастающее поколение Уже в школу ходят с оружием И пытаются убить учителей а скоро как в Америке будет, Иван Дейк, привет Привет Ну и вот про подрастающее поколение Мы, кстати, поговорили Так что надо спросить у них Что, что они хотят они же не просто так приходят в школу с оружием. Значит, их что-то не устраивает. А я понимаю, что не устраивает. Они умнее своих учителей. Ну, давайте говорить откровенно. Но ведь это так. Они умнее своих учителей. не знают гораздо больше и умеют. Они более технологичны. Ну, вот я, допустим, был бы учителем. Что-то рассказывал вот там э, каким-то людям. Они сказали, слышь, а ты что умеешь на компьютере? Две кнопки ткнуть? Ну так ведь, это правда. А ты умеешь там вот вот что? Я считал, да я даже не знаю, что это такое. Понимаешь? Так, говорите тише, меньше треска. Да-да, надо еще звук убавить. И пишут ФСБ за нас. Да, ну я, в общем-то, могу с этим согласиться. Потому что те предупреждения, которые были нам сделаны, очень подробно, то есть сейчас уже можно говорить, то есть ну, был, мне было сказано работниками ФСБ пограничной службы, я передаю им привет, что а, поставлен сторожок, я еще сидел в тюрьме, а мне было сказано, ну там, в Москве, что стоит сторожок, и если я попробую выехать за границу, то сделают все, чтобы меня не выпустить, самолет улетел, а загранпаспорт у меня изымут. Мне было сказано это, и, естественно, я а, так бы, это принял к сведению. Другие работники ФСБ сообщили о том, что принято решение возбудить уголовное дело в отношении меня, а я напоминаю, это было 26 числа, если вы помните, в эфире я там бумажку развернул, и как раз, причем это люди совершенно никак не связаны. Одни из них написали мне на чат, вот сюда прям, то есть подставляясь. Другие э, сообщили это, так сказать, лично через людей и так далее. И я принял решение стартовать в Беларуси. Это было 27-го, с ночь на 27-е число. Третье э, установили за нами наружное наблюдение. Когда я уезжал, наружка была. Но почему-то она не стала нас провожать. По какой-то причине, я не знаю какой. Им тоже большое спасибо. От наружки мы не могли избавиться, их было слишком много. А, и, в общем-то, просто нарывка. Это удалили там 260 километров на спидометре, напугал я всех, конечно, но все равно. Но я не думаю, что я ушел бы от них, им что стоило передать, куда я еду, А они что, не видели направления, конечно, видим многое другое, то есть действительно 3 числа было возбуждено уголовное дело с 21 июля, я нахожусь в розыске, мне об этом тоже сообщили заранее уже и так далее, то есть большое спасибо тем людям, которые работают там, но тем не менее да. в общем-то стараются помочь нам причем я вам честно скажу, я этих людей не знаю, я не знаю этих людей из всех этих людей я знаю только одного, который э, как-то непосредственно пришел, сказал, вот я вот такой, вот такой, и буду вам помогать, и все. То есть это не, не какой-то засланец, ничего. Человек, который спокойно дает информацию, а других я просто не знаю, понимаете. И слава богу, потому что если бы я знал, можно было бы из меня как-то эту информацию вытащить, а из меня, из меня ее никто не вытащит, потому что я их не знаю. Так, звук лучше стал. Где-то я убавил. Просто звук класс, вот видите. Надо был сразу. Но просто не работали с этим микрофоном, который в этой не знали, как он работает. Так что... Сейчас мы будем передвигаться, на одном месте мы не будем стоять, поэтому всем людям, конечно, которые находятся в Прибалтике, наших люди, я прошу, чтобы поддержали, потому что очень важна Польша, очень важна Литва, Латвия, Эстония, очень важна связь с Питером. Питер очень сильная, так сказать, цитадель наша Питер. Конечно, Калининград, безусловно, очень сильная. И Дагестан. Дальний Восток, центр Сибири. Вы сами знаете. Поэтому я думаю, что у Путина не будет возможности разбросать свои силы. Он 5-11 сосредоточит их всех в Москве. Ну, военных, может быть, он направит на Калининград и все. И вот тут будет он Петербург отстаивать? Нет. Вопрос такой, как Сталин, Сталинград. Посмотрим спасибо, что вы нас смотрите да, Пьер еще хотел сказать я смотрю, скажи, пожалуйста мы вот, тот пост, который подняли за здоровье Пьера да, я могу сказать два слова. Да. два слова я с юга Франции и мои не, предыдущие поколения мои родители знакомые мои родители они помогали Беженцев, когда в начале републиканских испанских от Франко, они пересекали горы и Пирене, и потом, когда Франция была оккупирована, они помогали евреи перейти через горы в Испанию, и Готчики, эти люди э, в городе очень уважают и э, когда я помогаю Вячеславу, э, я, я думаю что я настоящий э, сын, э, таких э, людей и когда я когда я, когда я место mm -hmm. в этом пути в этом пути все эти люди, появились у нас И слова героям, которые помогают, которые помогают беженцам по всему миру. Да, и да. еще слава тем, кто не просто беженцам помогает, а помогает тем, кто сопротивляется, не просто да, беженцам. Да, да, да, да. А Вов очень любит да. дзюдо. Вова, вот самый первый принцип дзюдо, помнишь? Падай, нападай. Никогда не роняй никого. Когда ты роняешь, он в конце концов ляжет на пол и будет очень активным. И под ним будет та самая точка. Как, помнишь, как Архимед говорил, дайте мне точку опоры, и я переверну мир. Вот эта точка опоры у человека, которого уронили на спину полностью. И ты получишь в ответ стопудово. 5 11 мы тебя ждем, Лова. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. понедельник мы выйдем уже более подробно, может быть, не так эмоционально расскажем. До свидания. До свидания. Всего доброго.